Сейчас мы посмотрим операцию пластики перфорации мембраны Шнейдера или профилактики такой перфорации и один из случаев применения геля, как мы можем его использовать в хирургической практике. Этот мультфильм разработан специально для материалов Леопласт. Поскольку мы являемся официальными представителями пластических материалов Леопласт в России, то на сегодня вот эти две линейки продуктов, стимулирующих регенерацию и восстановление ткани, они идут рука об руку своего рода партнерство. По каким-то причинам был утрачен зуб верхней челюсти, вследствие чего образовался дефект, объем кости уменьшился, пазуха внутри по объему увеличилась и кость полностью превратилась, или, можно сказать, деградировала в компактную ее фракцию. Ну и нам недостаточно, очевидно, здесь объема для установки имплантатов, поэтому мы будем Проводить операцию поднятия дна в пазухи. Мы собираем капиллярную кровь с первого разреза, пока адреналин в анестезии не действует. Откидываем полнослойную лоскут, чтобы надкосница сохранялась на следственном косничном лоскоте. Пезоаппаратом мы выпиливаем латеральное окно, обеспечивая тем самым доступ. Окно либо сохраняется, либо оно измельчается, используется как пластический материал. Это один из вариантов применения. В данном случае для объема пластического материала будут использованы компоненты Mixmax. Это деминерализованный порошок компактной кости. Это минеральный компонент костной ткани. Два базовых материала. Это минерализованный картикальный порошок, более крупный из компактной кости. Это минерализованный спондиозный порошок, более мелкий изготовленный из губчатой фракции. Это минеральный компонент костной ткани, который содержит все минералы в кости в тех же пропорциях что и в норме, а также коллаген и хондроитин сульфат, которые также являются субстратами для регенерации. И деминерализованный порошок компактной кости, который будет стимулировать в этой зоне рост сосудов и восклиризацию, сколько объема увеличиваемого кости, который мы хотим получить в итоге, он достаточно большой. Смешиваются они в порядке от самых мелких и от того, чего меньше всего. Мы начинаем, конечно, с клеток аутокости. В дальнейшем по протоколу мы выполняем поднятие мембраны Шнейдера и ее отсепарирование от скелета. Ну и в тех ситуациях, где у нас происходит вот такая проблема, как перфорация мембраны Шнейдера, или есть риск того, что она произойдет, мы ослаиваем всю пазуху. Конечно, речь об установке имплантата в данном случае не идет, как в общем планировалось, что операции будут разобщены. Мы полностью поднимаем всю мембрану Шнейдера дистально и подкладываем туда твердую мозговую оболочку без перфорации мембрану идры для того, чтобы он разобщал этой зоне. И на послеоперационные швы мы наносим гель. Он достаточно тонким слоем. Здесь это показано. все для наглядности больше. И в дальнейшем пациенту выдается этот тюбик геля, который он использует также самостоятельно. Здесь также был положен крестообразный крупный матрасный шов для того, чтобы прижать вот весь этот конгломерат ткани, слезтину космическую лоску к мембране, к латеральному окну. У нас происходит этап регенерации, и в этой зоне замещаются пластический материал собственными тканями. И мы получаем достаточно хороший клинический результат, который позволяет нам в дальнейшем восстанавливать имплантаты и протезировать пациента. Это монография, которая была написана в прошлом году специально как обзорный файл по гелю Fetodent Periogel. Основная масса источников, которые мы использовали, это наши собственные источники, ну и также Новая классификация парадонтальных дефектов, которая была опубликована в 2019 году. Мы также опираемся на нее. Ну и международная статистическая классификация болезней МКБ-10, которая на сегодня является актуальной в последней версии. Это патенты, разработанные нами, это другие публикации, несколько статей научных в журналах по использованию средств при лечении возможной рецессии десны и в хирургической практике какие активные компоненты входят в состав гелий, почему они так действуют почему они были выбраны для этого история проблемы заключалась в следующем что на хирургическом приеме в первую очередь, все, с чего мы начинали врач не имел до недавнего времени препарат который мог бы с уверенностью использовать именно по тем направлениям по которым мы сегодня предлагаем применить фитодан периогель и либо это нужно было готовить их экстемпорально, что сказывалось на их свойствах. То есть ну, можно было намазать там, раз, два, три, и все обычно. После этого ввиду физико-химической несовместимости эти экстемпоральные мази они распадались или расслаивались и, в общем, приобретали неупотребимую форму. Поэтому первое, с чем мы стали работать, это, конечно же, с биоадгезивной основой. И второе, были выбраны те компоненты, которые уже показали себя в других формах выпуска. Это водно-спиртовые вытяжки, это водные растворы, масляные растворы. Поэтому мы решили включить все эти компоненты в состав для того, чтобы обеспечить их мультинаправленное и параллельное действие. И в общем совокупное, чтобы получить вот этот неочевидный результат совместного применения, который мы на сегодня имеем. Первое, это медные производные хлорофилла. Это, конечно же, оксидный, активный оксигенатор. Хлорофилл имеет аналогичную структуру, как и молекула гема крови, и также переносит кислород, является в общем, своего рода гемоглобином растений, если так можно сказать. Основная его суть заключается в том, что хлорофил нестабилен и, меняя атом магния на медь, тем самым мы стабилизируем этот комплекс, он становится более долго и сохраняет свою биологическую активность. Стабилизированный хлорофилл переносит кислород аналогично гемоглобину крови, который ускоряет процессы репарации, регенерации, клеточного дыхания и биосинтеза. Хлорофилл входит в оба геля, как в гель с хлоргексидином, так и в гель с дегидроферцетином. Допантенол. Он является кератопластиком и способствует заживлению, повреждению кожи, слизистых, действует как кофермент. Да, это один из провитаминов. Снимает отек и напряжение тканей и собирает активные радикалы за счет кратных связей. Он также содержится в обоих э, гелях. Алантаин – это кератолитическое средство. Оно вслучивает омертвевшие эпители и способствует его обновлению, улучшает тем самым, элиминирует мертвые остатки детритной массы, биомострозраны и вслучивает торгающие эпители. Основной удалитель э, Детритная масса – это, конечно же, натрий альгинат. Мы очень часто встречаем его, например, в гемостатических средствах. Из него на сегодня делают губки достаточно популярные и другие повязки гемостатические. Он ассоциируется с компонентами фибрины и тромбина и уплотняет сгусток тем самым. Вот такой механизм вот здесь гемостатический. Ну и тем самым формирует тромб, а адсорбируется к твердым компонентам. К нему ассорбируется, точнее, твердые компоненты, связываются и механически элиминируется. Поэтому в нашем случае мы используем развесистые молекулы альгиновой кислоты в виде соли альгина то натрия, для того, чтобы собирать на себя биологический мусор. Она обладает очень хорошими адгезивными свойствами и просто механически за счет своей пространственной структуры собирает различные фрагменты молекул, большие, средние и так далее.